Всем привет! Решил записать видеоинструкцию по взлому тривиального времени в играх лавар. Для начала нужно запустить игру. Кстати, пробовал я специально ее взломать э, этими современными кряками и тому подобное. Естественно, она заблокировалась. Ну, все видели как это делается, Навер, наверное, пробовали. Сейчас покажем вам. Нажал убрать ограничения. Как видите, игра заблокирована, обнаружена попытка взлома бесплатного времени для снятия блокировки. Вам потребуется приобрести лицензионный ключ. Ну вот, игра. А, закрываем. Видите, 0 минут, все, играть, естественно, мы не можем. Закрываем игру. Так, как всегда, у них сейчас откроется браузер. Да. Он постоянно открывается после запуска игры. Закрытие, вернее. Так, для начала надо запустить реестр. Uh, как запускать реестры я думаю всех способов рассказывать не буду но самый оптимальный для меня это сочетание клавиш winner uh, выполнить в поле пишу регизит okay. да притормаживать компьютер uh -huh. uh, что нам надо нам надо зайти в папку users а, видите внизу находятся два ключа а, в конце у них число, вот это после тиры а, тысяча, вот в данный момент у меня тысяча а, у вас может какое-либо другое, вот это число надо запомнить так теперь идем на верхнюю а, можно сочетание клавиш Ctrl а, можно просто правка найти а, нам надо искать параметр именно параметров с числом тысяча а, ищем параметр значение его может быть разным в данный момент я думаю оно будет где-то равняться 1000 тоже имя параметра и значение будет 1000 ну да вот нашел сам ближайший как раз типели папка в ней находится параметр с именем 1000 значение его 1000, так как игра заблокировано что надо сделать? надо изменить для начала приводим десятичную систему вводим 18 и по моему 8 нолей а теперь надо выставить разрешение папки. Типа так, дополнительно выбираем пользователя, под которым сидим, изменить, а, запрещаем все, кроме запрос на значение. Окей, окей, да. Окей. Закрываем, сворачиваем эту папочку, чтобы, не... чтобы она не мешала. Теперь открываем папку Current User, а, Software, Allvar. Вот, для начала я вам скажу как снять блокировку нет, блокировку после, сначала play а, зайдем сюда в play а, дальше тут может быть несколько папок с числовым э, именем но в, в данный момент не одна игра установлена, значит одна папка а, а здесь есть параметр program изменить его вводим точно такое же число в десятичной системе как и там обязательно одинаковое должно быть также выставляем разрешение дополнительно разрешение пользователя, под которым мы сейчас зашли, также запрещаем все, кроме запроса значения. Okay. Okay. Okay. Так, все, мы взломали игру, но она у нас не запустится. А, это стоп она вылетит, так как а, был присутствовал ресурс, попытка взлома присутствовала. Ну вот, а, в папке Алавар появляется, вот. Все обычно, не знаю, буквенные значения имен. А тот цифры. А, папка с четырехзначным числом. Видите, а, 8643. Мы ее пробовали взломать. И как раз тут такая же папка. А, ключ, как вы видите, не хай, кей хатские. А, что надо сделать? Нам надо просто удалить эту папку и все. Так, вот удалил папку, все, папку удалена значит, естественно, история о тоже удалена все, закрываем реестр можем запустить игру игра, естественно, будет сейчас работать и, как видите, 30 тысяч минут и не надо никаких дополнительных программ или чем нибудь такое, засорять свой компьютер а сейчас, знаете, очень много всяких, не знаю, вирусов, троянов так мошенники пытаются выведать у вас саня. Подписывайтесь, оставляйте лайки.